Лише з витяга «Будювельника» могла заводити «Хіміку» достроково здобути перемогу у регулярця. Чинні чемпіони игру з лідерами проводили вдома у день народження головного тренера. Вони повели в рахунку 13 очок, але розгубили перевагу. За 10 днів до завершения регулярного чемпионату «Хімік» – перший. будивельник это команда, на которую, я думаю, не надо специально настраивать игроков, находить какие-то слова, потому что это команда Евролиги, и очень хорошо себя проявили Кубки, кубки Европы, да, и с хорошими, отличными игроками, и с отличным умным тренером который да, уже второй год ведет команду. Айнарса я знаю очень хорошо, вместе играли, и, и, и как тренера я знаю хорошо. Хотя как тренера мы вместе не работали, но как бы, уважаю его тренерскую карьеру и работу. И, конечно, хочу ему поднести, хотел ему поднести, поднести подарок, но знаете, не в таком виде, как проиграть игру сегодня. Да, хотел сам выиграть, но так что так вышло, что это день рождения Айнерса, да. но я думаю, что э, он так и так отпразднует хорошо свое день рождения. Конечно, приятно выиграть чемпионат, но Чемпионат заканчивается последней игрой плей-офф, да, так что думаю, что радоваться рано. Есть какие-то вещи, которые нам удавалось в этой сезоне, да, и более-менее проходить раунды, несмотря на то, что чемпионат как бы колотил да, то верх, то низ и по, по ситуации с игроками, да, по календарю. Кого-то выдвинуть, с кем я очень неудобный нам противник. Так что все мы играли и все мы доказали, что можем играть. Так что как попадется по турнирной таблице, будем настраиваться. Игроки, и команда, и все это должны понять, что плей-офф, это каждая игра, это должна быть как последняя. Да, и так будем стараться играть».